Здравствуйте, уважаемые друзья! Максим Черепанов и я хотим представить вашему вниманию к продаже жилой дом площадью 196 квадратных метров на земле с небольшим участком 3 сотки. Вся земля практически сделана под бизнес, под автомобильный, для мастерской, либо под квартирный дом. Территория закрыта навесом, Большие въездные ворота позволяют спокойно въехать и разместиться двум машинам по ширине вот, и останется еще проход. Либо в длине спокойно три машины. Две машины в длину, э, скорее Три машины -то в ряду? Ну, да, можно на эстакаду ну. поставить и uh -huh. можно еще в длину две спокойно. Будет еще полно места оставаться. Ширина в самой узкой части данной террасы составляет 4 метра 70 сантиметров. В Длину еще не измеряли. Ну ее видно, что практически не менее 11 метров потом. А вот мне Максим поможет. Ты то там Да, на 5 метров Ну-ка, верю Вот такая небольшая заминка вот, 5 метров вот на этом ага. месте Ну да, ну, да где-то получается И вот до начала эстакады получается еще 4,5 метра. Итого у нас 9,5 метров полностью въезд в дневной. Потом у нас идет эстакада. С этой стороны у нас находится технические помещения. Здесь у нас электрогенератор, на тот случай, если вдруг отключится электричество. В этом помещении у нас находится дополнительный пульсный санузел с унитазом. Ага. Въезд до дома асфальтированный. Полностью мы позже по зона технического обслуживания автомобилей, если кто-то захочет заниматься автобизнесом. Не разувайся. Нет, ну, я покажу. Заходите. Так, мы пожалуйста. заходим на первый этаж. Вот здесь вот техническое помещение. С окном. Освещения, к сожалению, не очень много. Вот, пойдем. Расстояние высота потолков где-то порядка 2,5 метров, даже 2,70 здесь. Да? Вот. И у нас дальше у нас проходим у нас здесь с вами тоже помещение одно. комната Вот здесь у нас получается небольшой, ну как бы чуланчик кабинетик, Прямо у нас э, выход на лестницу, которая внутри дома проходит, да? Да, да. То есть две лестницы одна внутренняя Сейчас И вот все да, здесь у нас еще получается еще кухонный, кухонный отсек, отсек на этой стороне. Котельная. Котельная. Котельная. Ну, в принципе, здесь можно ее использовать как вот да. этот самый. Даже mm. на котлонах обогревается весь дом, он очень мощный. Используется на природном газе. Насос, создающий давление для подачи по всему дому, ну, как бы дополнительно по, к, к общему городскому снабжению плюс установлены э, фильтры так очистения воды. Это у нас выход э, из технического этажа на первый этаж, на первый этаж дома. Да, ну, как бы здесь, это внутренняя теплая лестница. Да. Ее можно использовать. Нас для входа вот, на первый этаж. для входа на первый этаж на первом этаже у нас такая вот комната большая светлая за счет того что этаж первый стоит на цокольном он очень высокий окна выше окна выше за этой самой ну, как навеса большая светлая большая светлая сплит, сплит система установлена да. здесь у нас кухня как бы гостиная Прямо у нас есть здесь санузел Это раздельный. Это... Вот у нас тут ванна, у нас здесь туалет полностью. Для, колонии, для, горячей да, для горячей воды для. И здесь выход отдельный, который я уже говорил, что у нас здесь выход есть, ну, на уличный как бы такой. И вот такой еще вот есть выход отдельный Который можно не пользоваться той лестницей а Перекрыть ее И вот в принципе здесь вход будет в свою собственную квартиру На первом этаже Это у нас здесь получается Гостиная Второго этажа Здесь проход Опять же Совмещенный Санузел На втором этаже Ванна, кафель Хороший ремонт качественный. И кухонная зона. Здесь же. Опять-таки здесь есть вот газ. Уже подведен. Земельный участок небольшой. Общая территория. Вот как я и говорил, вход на первый этаж. Здесь вход прямо. Вот. В принципе, цокольный этаж. Прямо вход на первый этаж. Вот это вход на второй этаж. Здесь лестница проходит. Я разделена. Рядом с домом, что у нас тут есть. Здесь под лестницей хозяйственная постройка. Большое складское помещение для склада. Вот. Проход, ну тут, в принципе, земли нет. Но коммуникация, газ, вот он заходит. Здесь, опять же, двухконтурный котел газовый, который на отопление работает, и плюс еще одна вот труба именно на кухне выходит. Здесь как бы эти самые газовый котел, там еще один, он идет на горячую воду летом. Подъезд к дому асфальтированный, здесь улица тоже асфальтированная, асфальт идет дальше, и здесь здесь полностью все асфальтировано.